И чё по-почему по ты её решил выставить за хат? 60 ватт, 50? Mm, за 600 где-то плюс минус. От цены БХ держу в курсе с гидравликой и на дисках. Где, где какая бы? Че по Блять. Вон тип 600 кая за не хочет новый. Увидеть не конечно на хозяев. <кх> <кх> не было. Ладно, чё, я, короче, поехал. Нет адекватных, кто будет покупать тачку для себя. Этот. Я если шо на СТОР за массе. Абсолютно okay. давай, Ну давай. <клёп> да, блять, не нравится бомжара нахуй, не покупай. 126 бюлку. Кирилл 126 китай. Давайте капозный ну... ткор, можно смотреть В чем проблема Где тут? Километров 20, 30, 40 Посмотрю, еще раз говорю, она абсолютно новая Какая Это... там? На, держи тысяч это у тебя стоит типа просто или что подходили спрашивали или ты типа выстрел реально за эту цену ты сейчас, сейчас кем? я же тебе говорю новая она абсолютно новая саша новая давай так сейчас Я не успел, походу.